всем привет на моем канале сегодня буду оформлять детский тортик среднему сыну на день рождения в стиле игры очень популярный сейчас Бравл Старс. кому интересно оставайтесь со мной сначала беру 180 мл кефира сюда всыпаю полторы чайной ложки соды тем сразу пошла реакция оставляю в сторону завариваю растворимый кофе здесь у меня 100 мл воды всыпаю полторы чайной ложки кофе Убираю остыть. Вбиваю 2 яйца. Добавляю сахар 230 грамм. Добавляю кофе. Растительное масло 75 грамм. Кефир. Мука 220 грамм. Какао 75 грамм. Разрыхлитель 5 грамм. Готово. Выпекать буду в кольце. Я его просто поставила на пергамент. Диаметр я установила 23 сантиметра. Распределяю бисквитное тесто немножко вот так краям, чтобы не было большой шапки. Духовку разогреть до 180 градусов примерно и выпекать до сухой зубочистки. Каждое время будет свое. Примерно полчаса, но возможно и дольше. Бисквит готов, достаю из формы, я накрываю верхушку пищевой пленкой, переворачиваю, снимаю пергамент. И остужаю. Сначала с этой стороны он у меня остудится, затем переверну, пленку сниму и будет остывать до комнатной температуры. Далее я его заверну в пищевую пленку отправлю в холодильник минимум 6-10 часов. Можно на ночь. Бисквит отлежался у меня в холодильнике ночь. Я буду нарезать на 4 коржа. Сначала с помощью ножа я сделала наметочку по кругу, дальше с помощью ниточки. разделяю Корж. разделила для крема я буду использовать растительные сливки 26 и вареную сгущенку белорусскую отмеряю 500 грамм и начинаю взбивать до того плотного состояния которое меня будет устраивать. Вот такая плотная густая масса получается. Делю на две части. Сгущенку выложила в миску, необходимо ее перебить, чтобы она была однородной, иначе будут кусочки попадаться. И теперь смешиваю с одной частью половину банки. Крем готов, разлаживаю по кондитерским мешкам. Я делала сироп, он с минимальным содержанием количества сахара, то есть это просто вода, проваренная с одной столовой ложкой сахара. Здесь у меня примерно 120 миллилитров. Нижний корж я укладываю вот дном вверх и пропитываю. Сами коржи по себе очень довольно, то есть ими не давишься. Можно просто кушать как пирожок. Дальше у меня вот эта верхушечка она получилась тоньше поэтому я ее следующую кладу вовнутрь пропитала сейчас смажу сгущенкой и третий слой крема я скомбинирую отправляю в холодильник минимум на 6 часов Торт у меня уже отстоялся, я немножко его сформирую под наклоном. Срезаю вот эту часть, немножко сантиметра, полтора-два, и уложу вот сюда наверх, у меня будет такая горочка. Оформлять я буду белковым заварным кремом. Вот такого плана у меня получился а, склон. У меня уже готов белковый заварной крем, который я окрасила в желтый цвет. И покрываю торт. Сначала черновым слоем. Все как обычно. Значит, вот здесь по кругу я сделаю такой бортик. И аккуратно подровняю. Так, отправляю в холодильник. Значит, у меня тема торта это герои Бравл Старса, игра Бравл Старс для нашего среднего сына. Мне понадобится мастика, которую я готовила самостоятельно, декор гель, собственно картинки, шпажки и вода. Сейчас я буду делать топеры: Шпажку сначала смачивать водой, потом вставлять в мастику. Мастика примерно 4-5 миллиметров и по форме героя вырезаю. Затем смажу декор гелем и наклею картинку. Печенье растолкла в такую крошку, это будет имитация песка. Возьму орешки в шоколаде, они будут имитировать у меня камни. Часть подкрашу жемчужным кондурином. С помощью шоколада, или у меня в данном случае зеркально-шоколадной глазурь, сделаю небольшие потеки. Кстати, потеки можно делать из обычного декоргеля и подкрасить его можно. Засыпаю песок. Так, топер у меня уже готов брал Старс, они уже высохли и не деформируют. Также для декора я буду использовать бисквитный мох, я его приготовила в микроволновке, ссылочка у вас появится на экране. Из остатков белково-зварного крема по боковой части торта нарисую кактусы. Закончила я оформление. Посмотрите, какой классный получился торт очень яркий, особенно с любимыми героями, которые можно съесть. Это вообще в кайф любому ребенку, когда стоит на торте любимая фигурка. Вот. Мне очень нравится вафельная картинка, работать с ней, потому что эффект такой потрясающий, она так классно вообще передает вот этих героев реалистичность. Мне еще старший сын пришел говорит: там какие-то вот эти квадратики, короче, он их сам слепил, и мы придумали, как их закрепить. То есть, это проволока для флористики, она уже. Окутана такой белой бумагой. И я придумала, как их сюда поставить. Короче, очень классно. Кому эта идея понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Ну, а мы пойдем его резать и кушать. Всем пока-пока!